Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам про один замечательный сайт, называется он Profit Center. А для того, чтобы начать зарабатывать на этом сайте, нам необходимо пройти регистрацию. Нажимаем «Пройти регистрацию», придумываем себе логин, он должен быть пропечатан английскими буквами. Вводим свой e-mail и проходим простую капчу. Капча пройдена, поехали. Так как я уже зарегистрирован, я нажимаю «Вход», у вас появится то же самое. Проходим капчу. Проходим и нажимаем «Подтвердить». Все, капча пройдена. Мы можем смело заходить теперь в свой аккаунт, где мы можем уже начинать выполнять задания, такие как «Просмотр сайтов». Здесь вы нажимаете на «Просмотр сайта» и вам за это закапывают деньги. Можете читать письма разнообразные. Много здесь заданий. Выполнение заданий. Самое дорогое, самое такое увлекательное действие. Задания здесь, как вы видите, это мои избранные задания, которые я выбрал себе. Каждодневные, которые можно выполнять каждый день. Я захожу сюда и выполняю их каждый день. А В основном здесь очень много заданий. Здесь, как вы видите, можно листать, листать, листать, листать, листать, листать, выбирать себе задание разнообразное. Стоимостью вот, давайте я вам покажу пример по цене. Есть задание 500 рублей, 335, как вы видите, и там уже сумма пойдет дальше на убыль. Итак, когда вы заработали себе деньги, если вы захотите перейти в пассивный заработок, то вам необходимо будет принимать себе рефералов, которые будут работать на вас. Сайт будет вам отчислять процент от заработанных денег рефералами. Здесь двухуровневая система. Даже если ваши рефералы наймут себе рефералов, все равно они будут приносить деньги вам. Давайте приведем простой пример, если вы, допустим, за какой-то определенный срок набрали себе 300, 400 и 500 рефералов, у этих каждого реферала еще по 100-200 рефералов, которые работают, и каждый вам приносит хотя бы по рублей в день. Уже получи, получается значительная сумма. Вот этим вот вы можете начать зарабатывать, свой вклад вносить. В развитии экономики своей если вам понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайк а ссылочка на этот сайт профи замечательный будет под моим видео можете оставить комментарий вопросы задавать в комментариях отвечу каждому спасибо за внимание до скорых встреч